Естественно, если дисбактериоз, как его проверить? Утром проснулись, проведите по языку. Вот так вот пальчиком сделайте и понюхайте. Если вы вот так по пальчикам провели по языку, белый налет понюхали, если он воняет тухлым, у вас есть дисбактериоз. Что такое дисбактериоз? Это стриптокок и стафилокок. Чем можно убрать стриптокок и стафилокок? Ребята, ну точно не заквасками на основе кислого. Ну точно. Какие танон, какие растишки, о чем мы говорим? В советское время мы стрептококк лечили, сейчас мы его в себя вводим. Смысл какой, то Я вообще не могу понять этой системы лечения. Сначала говорили, это плохо пить кислое молоко, теперь хорошо. Раньше говорили, пить плохо молоко вообще, цельное. А сейчас говорят, что это лучше, ничего нет. Это вообще... Одни пишут, надо записать организм, другие защелачивать. Что это такое, вообще непонятно? как-то решите, а что же делать вообще больным людям? Не понимают, что из-за окисления защелачивания это один и тот же эффект. Почему? Много кислоты в себя выливаете, организм защелачивает эту кислоту и ее выводит. Пьете щелочь просто защелачивает. Вот один и тот же эффект. Понимаете? Просто никто не может объяснить ничего. Почему? Потому что люди, которые занимаются чем-то или разработкой чего-то, не являются специалистами в своей области.